Всем привет, канадская фигуристка! Любовь Илюшкина порадовалась прибытию Евгения Медведева в Канаду на тренировке с Брайном Орсером. Мы заполучили ее! Надеюсь, что Медведев найдет в нашем крикет-клубе «Второй дом», как это случилось со мной в 2014 году. «Желаю ей достичь всей цели, следовать мечтам и удачи на тренировках. Добро пожаловать в нашу семью», – написала Илюшкина. В 2014 году Илюшкина переехала из России в Канаду и встала в пару с Диланом Москвичем. В 2017 году Илюшкина получила канадское гражданство. The Canadian figure skaters, Lyubov Ilyushkin was glad to Evgeny Medejov's arrival in Canada on trainers with Brian Orse. We have caught her. I hope that the second house, as it happened to me in 2014, will fight in our cricket club. I wish her to achieve all the objectives to hello dreams and good luck at trains. Welcome to our family, Ilyushkin has written. In 2014, Ilyushkin has moved from Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Всем я хороший желаю дня. До свидания. Всем пока-пока.